времени суток вы с любовью из моего домика в деревне весна-весна и как же друзья мои девочки мои как же улучшить себе настроение как его создать а я думаю надо сходить все-таки в магазины что-то посмотреть для себя для любимой но всегда стоит вопрос мы же на пенсии у нас не настолько много скажем средств но какое счастье, на сегодняшний день имеются такие магазины, где можно одеться и недорого, и, знаете, все-таки не очень плохо. Я это говорю потому, что действительно мне нравится по таким магазинам походить, посмотреть. Конечно, это не бутики. в да ради, Я и как-то не стремлюсь к этому. И как хорошо, что на сегодняшний день... Открываются ну, достаточно неплохие магазины и очень экономные. Мне вот прям нравится, кто говорят, что я не пойду одеваться в такой дешевенький магазин. Ну, Что-то выписывается с интернета. А мне вот проще дойти и померить на себя. Понимаете, У меня вот такая не очень стандартная фигура. Насколько же я была рада тому, что я увидела то, что я хотела. А хотела я жилетку. Я очень люблю жилетки. Есть меховая жилетка, есть и такие вязанные купленные, но я очень хотела такую стюганую жилетку, чтобы в машине удобно было под свитер одеть и пойти. И мне повезло, представляете, я наткнулась в этом магазине, называется он Супер Эконом, на ряд этих жилеток. Я перемирила их очень много. Я бы, конечно, взяла красную, например, да? Ну, просто не подошло там вот, на мои объемы, скажем. И сейчас им хочу показать, ну какая жилеточка мне приглянулась и подошла. Вот так я выгляжу в этой жилетке. Смотрите, какая она симпатичная. Можно одеть так капюшончик. Вот прям сбылись мечты. Здесь такие кармашки очень неплохие. Вот что надо, да? Женщине 60 плюс что надо такая красота и вот идешь знаете там до такой огромный выбор больших палантинов платков я просто не могу от этого устоять потому что мне вот нравятся они хотя у меня есть и я решила что я все-таки возьму я долго выбирала но понимаете если вот эта жилетка стоит 120 рублей ну что такое что такое 720 рублей? В магазин зашел, вышел, И все, нет этих денег, а тут я буду носить с удовольствием. И я взяла такой веселый летний палатин, светлый, прям не удержался. Опять же за смешную цену. Правда, смешная цена. Смотрите, какой он большой, вот такой тоненький. Написано, что он ХБ. Не знаю, как он будет стираться. Такой светлый. За 130 рублей, друзья мои. Ну, что ж не взять-то? Что ж не взять такую красоту? Ну, такая красота прям вообще. Я не могу. Мне нравится. выбор огромный, конечно. Выбор чего только нет. Он я уже к весне вот посмотрите. Ну, как миленько. как замечательно. Прям полный восторг. Ну, я не знаю. Вот когда человеку нравится, а, когда женщине это к душе, вау, хочется жить, и настроение хорошее. Ребят, супер. Девчонки, не думайте, что в 60, что и закончилось. Ха -ха -ха. Неправда, неправда. Все только начинается. Ну что ж, вот я так взяла себе жилет, шарфик. И я захотела весеннюю себе шапочку такую. И шикарную, простенькую и легкую. Главное. У меня есть теплые шапки. Я хотела взять себе легкую шапочку. Ну, опять же, по эконом цене. Думаю, ну дай-ка возьму. Что ж теперь? Предлагают люди-то старались. Думаю, возьму красивую шапочку. Смотрите, какая светлая весенняя шапочка. За 450 рублей. Ну что это за цена? Я как представила. в машину за рулями такая ну вся такая такая понимаете жизнь состоит из мелочей вот одеться на там, полторы тысячи рублей который будет тебя радовать и ты будешь просто счастлив от того что у тебя вот вот, вот есть жилет такой вот есть такой шарфик как кто знает какая у него цена правда Шапочка тоже такая очаровательная. Я вот считаю, что дело не в деньгах. Дело в том, на какой женщине, как эта вещь смотрится. Пусть недорого. Но зато со вкусом. Девочки, которым 60, ну не обходите вы мимо такие не, суперэкономные магазинчики. Там есть что взять. Есть что посмотреть. Я уж, конечно, не буду показывать, но я взяла замечательные еще бамбуковые трусики. Ну, просто мне очень понравилось. Что цена? 60. А, наступил март, наступила весна. Всем я желаю весеннего настроения, солнечных дней, приятного аромата распускающихся цветов. Скоро зацветет верба. Как же это здорово! И мы опять будем благоухать, будем радоваться вместе с природой. Мы женщины, мы должны показывать пример весны, жизнелюбия, просто улыбок, которые исходят от нас. Я вам желаю всего самого доброго. Мир вашему дому, друзья мои.